Доброго времени суток, я Игорь Черноусов И это очередной бонусный урок для тех, кто проходит полную версию тренинга автоматизации Skype. В платной версии она называется Skype на миллион. Для тех, кто проходит бесплатную версию этого тренинга, данный видеоурок доступен не будет. И то программное обеспечение, которое в нем раздается также для участников бесплатного тренинга недоступна итак о чем же сегодня будет разговор сегодня я вам расскажу о той программе которые я несколько раз показывал в ходе основных уроков тренинга это программа парсинга логинов skype и социальной сети вк значит для того чтобы установить эту программу а благодаря михаилу стоеву у нас сейчас появилась версия, которая не привязывается к компьютеру. Все, что вам нужно сделать, это скачать архив. Архив будет называться PNSoft. Скачать с Яндекс Диска. Ссылка будет в дополнительных материалах. Скачиваем, разархивируем. Как это делать, я рассказывать тут уже не буду. Если вы дошли до бонусного урока, уже должны уметь это делать. Затем эту папочку я вам рекомендую скопировать на диск C, например, в корневой каталог. Вот как я это сделал я, да. И для запускаемого файла вот он запускаемый файл. Создать ярлык и вытащить этот ярлык на рабочий стол. Либо вот как у меня папочку с программным обеспечением. Опять же, программа должна запускаться от имени администратора. Как это делать, вы уже знаете. Если вам надоело щелкать правой кнопочкой, вы можете в свойствах ярлыка в разделе совместимость поставить галочку ⁇ Сразу же выпускать эту программу от имени администратора ⁇ И это как бы облегчит вам процесс запуска. Итак разархивировали, скопировали, сделали ярлык, запускаем программу. Значит, программа требует авторизации социальной сети ВК. Она без этого не работает. Вводите свой логин и пароль от вашего работающего профиля ВКонтакте, да. Если вас еще интересует парсинг телефона, в нас это в этом курсе пока не интересует, вы можете задать данные по длине телефона. А вот сейчас мы будем как раз настраивать те параметры, которые очень многих интересует. То есть основной вопрос, который задавался мне, это как же выдергивать логин и скайпов? По конкретным городам. Со странами тут как бы понятно, да списочек стран доступен. Видите, вот вы можете выбрать какую-то свою страну. А вот э, с городом чаще всего проблема. То есть, если вы этот списочек откроете, то чаще всего свой город вы не найдете. Но решается все элементарно просто. То есть, если вас интересуют э, логины скайпов, например, жителей вашего города, либо какого-то определенного города, все, что вам нужно сделать, это выполнить а те действия, которые я вам сейчас покажу. Смотрите, возвращаемся в контакт, в поиски контакта, ну, например, набиваете что-либо, ну, вот так вот, без разницы. Затем входите в раздел «Люди», видите, выбираете регион «Россия», да, а вот здесь выбираете город, то есть город однозначно ваш будет, потому что контакт, естественно, контакт покажет вам все, города, ну во всяком случае из России не находите нужный вам город, нажимаете другой и можете написать название своего города, контакт вам будет искать, искать нужные вам города. ну я опять же напишу Воронеж, Воронеж, Воронежской области и выберу из этого списка. все Смотрите, что происходит. Контакт находит вам людей, да, которые живут в России и в нужном вам городе, Воронеж. Значит, для чего мы это сделали? Мы сделали только ради следующего, ради вот этой вот адресной строки. Вот в этой адресной строке находятся магические цифры, которые нам нужны. И нас интересует, смотрите, вот эта магическая цифра, которая стоит первой, 42. Видите, это и есть код вашего города. Ну Давайте сейчас, например, для Москвы это вычислим. Значит, код Москвы один. Видите, Москва у нас один. Давайте, например, Липецк. Липецк, Липецкая область. У Липецка 78. А, что мне нужно сделать дальше? Значит, я запомнил код Липецк 78. Возвращаюсь в программку И вот в разделе, где у нас стоит город, я вставляю или печатаю Липецк, и через равенство пишу 78 но ну, то что у меня выдал и сам контакт липецк правильно написал равно 78 все теперь для того чтобы эти параметры работали вы вставляете галочки чекбокса включаете учитывать и учитывать то есть сейчас программка будет искать логин и скайпов из указанных вами групп только жители России и конкретно города Липецк. Ну а дальше уже как бы знакомая техника. Копируем нужную вам группу, из которой хотите чекать, да. Нажимаем старт. Авторизация прошла. Да, сейчас. А программа начинает чекать логины скайпов. Вот сейчас нашли три липецких скайпа в этой группе и один липецкий телефон. Все, что вам осталось сделать, это просто посидеть и дождаться, пока кнопочка старт станет снова активной. То есть поиск завершен. Если, конечно, группа большая, интернет у вас не очень, то ждать приходится достаточно долго. Но посидим и подождем. Вот в этой группе крайне мало липецких участников, всего 7 человек, скайп было найдено. Значит, дальше что я делаю, я просто-напросто нажимаю кнопочку «Открыть папку с результатами». Вот мне открывается эта папка. И вот результаты по группе, то есть папка называется именно по названию группы. Открываете. Вот эта программа еще может делать множество полезных функций, все они интуитивно понятны. Она удаляет одинаковые скайпы, то есть вы можете взять какие-то два файла и программка вам сравнит и сделает третий резуль, результирующий файл с скайпами, которые, например, отсутствуют в этих двух файлах. Можно разбить, разрезать на части, то есть то, что делает отдельная программка, которая называется Keeper. Да? Можете почитать инструкцию по этой программе, то есть что она делает, как она работает и так далее. То есть очень полезная, очень полезная вещь. Также программа парсит не только из групп, парсит из аккаунтов друзей, из лайкнувших. То есть возможности у этой программы значительно больше, чем у простенькой программки, которую я вам дал <coughs> в бесплатной версии этого тренинга. Вот. Но еще одна полезная вещь, что логины скайпов выдаются чистенькими. Практически. Да, за это приходится платить, потому что некоторые скайпы она просто-напросто не вставляет, которые считают подозрительными, не похожие на скайпы. На этом все, это не последний бонус. Естественно, заходите в личный кабинет, в котором вы проходите тренинг, и выбирайте раздел Skype на миллион. Посмотрите бонусные занятия. В ближайшее время мы проводим первую обратную связь для участников тренинга, именно для тех, кто проходит тренинг, здесь будет ссылочка на, на вебинарную комнату. Всем спасибо, до свидания.